Всем привет, меня зовут Джон Махони, я из Канады, и это моя жена. Ева Махони, и я из России. Мы авторы канала Джон и Ева, и мы очень любим путешествовать. Мы совершили кругосветное путешествие автостопом длиной 2,5 года. Декадлон нас попросил ответить на некоторые вопросы, которые нам часто задают про путешествия, и про спорт. И сегодняшний вопрос такой. Самые впечатляющие места для путешествий с рюкзаком. В моем случае самыми впечатляющими местами оказались практически все национальные парки США. Хочется особенно отметить ее Йосемити парк, Гранд Каньон и Зайон парк. Mm -hmm. И также особенно мне хотелось бы рассказать про старейший национальный парк Канады, который называется банк В этом парке огромное количество ледников, хвойных деревьев. Этот парк расположен, имеет огромную площадь и расположен на горной местности. Но почему я вам про него рассказываю, так это потому, что там Огромное количество пеших маршрутов, для которых не обязательно обладать какой-то подготовкой. И все эти маршруты хорошо расчерчены, заранее указано сколько времени займет тот или иной маршрут. И вы можете спокойно, взяв свой рюкзак, рассчитать сколько вам нужно взять с собой воды, еды, бутербродов, взять удобную обувь, удобную одежду и отправиться на несколько часов наслаждаться живописными местами Канады. Но я бы еще отметил, что есть и те, которые, к которым лучше подготовиться. Да, потому да что есть и, и на полтора, два, по-моему, три дня как, такие yeah. по подход, yeah. походы. Так что есть э, все для всех, наверное. Что, что нравится, на полтора часа, на полтора дня все там есть. И также во всех этих э, национальных парках сша а я бы хотел добавить такие не просто походы там по паркам по природе а еще можно походить с рюкзаком по странам и я бы порекомендовал индию как интересное место для путешествия с рюкзаком э, в особенности э, если сравнить например с чемоданом лучше с, с рюкзаком потому что там дороги и тротуары не самые ровные скажем так иногда но почему индия это одна из самых больших стран в мире и уж точно почти самая населенная страна в мире соответственно там огромное разнообразие всего-всего-всего очень легко туда попасть вообще можно делать визу онлайн или можно оформить визу хоть на полгода вот, там такие разные регионы, там есть горы, там есть холмы, там есть пляжи, там разная еда и острая, и не очень острая, разные религии, разные культуры, разные языки, не все как, как показывают в фильмах Болливуда, мы оказались, например, в, на, на северо-востоке, поближе к Мьянме, ну вообще пересекли границу из Мьянмы, и оказалось, что там живут люди, люди, которые совершенно похожи на тайцев, на на бирманцев, эм, они такие же азиаты, они оказались крестьянами и ну крестьянами, Христиан. Ну, просто совершенно не то, что мы ожидали, и это мы видели везде по всей Индии, что все постоянно менялось, и там реально очень интересно путешествовать. И нужно отметить, что все два месяца, что мы путешествовали по Индии, мы останавливались у местных семей. И э, люди в Индии чрезвычайно гостеприимные и с радостью расскажут про свою культуру, про э, свои традиции, про еду, которую они любят кушать. И это было ну, поистине прекрасным опытом. Так что путешествие с рюкзаком по Индии очень вам рекомендуем. Конечно, в мире очень много прекрасных мест, где можно попутешествовать с рюкзаком, но вот два варианта очень хороших – Индия и э, национальные парки Северной Америки. На этом все для этого видео, но мы с вами еще увидимся на этом канале. До скорой встречи, до свидания. Пока-пока.